друзья сегодня я готовлю очень интересное блюдо буду я его готовить в мультиварке угадайте что это это у нас мясо индюшатина индюшиное мяско можно брать филе можно брать бедрышко мы взяли бедрышко я думаю что по такому рецепту можно сделать и из куриного мяса, телятины. Не знаю, как свинина подойдет или нет. Что сюда входит? Морковка, лучок, беленький такой репчатый. Само мяско, соль, приправа тут на усмотрение, как вы хотите. И все я залила молоком и поставила кваситься на всю ночь в холодильник. А еще подробно покажу, какие ингредиенты сюда я добавляла. Мясо я так нарезала кубиками. Давайте покажу, что именно входит сюда. И приступим дальше. Ребята, что нам для начала понадобится, чтобы замочить наше мясо, Сделать такую заправку для мяса и отправить его на ночь отдыхать. То есть вы можете взять мясо, какую-то птицу, либо телятину сделать вечером <coughs>, эту заправочку поставить в холодильник замачиваться а утром уже готовить собственно блюдо вот мясо это примерно полкило может меньше может 300 400 ну может 400 у меня тут индюшатины молоко мы брали 3 2 жирности можно брать сливки чем жирнее тем я думаю лучше две такие морковочки и два средних репчатых лука почистили на пополам лук вот так вот на пополам разрезали и полукольцами нарезали также можно на терку натереть морковку либо тоже полукольцами тоненькими нарезали вот. Сам процесс показывать нарезку я не буду, я думаю, вы справитесь с этим. Мясо режете тоже меленько, кубиками, ромбиками, но где-то до 2 сантиметров, ну, либо 2,5 сантиметра. Заливаете потом все это в одной посудине, вы все смешали, добавили соль, травы, которые вы используете, которые вы любите, перчите, все остальное... И в одной посуде не размешали, либо мыска, либо кастрюлька небольшая. Заливайте это все молоком, либо сливками, чтобы покрывало все ваше, ну, всю вашу смесь. То, чтобы оно там не то, чтобы плавало, но покрывало, чтобы оно впитывало в себя молочко. Вот весь секрет, и ставите это все на ночь в холодильнике, и оно там себе дружится любится и квасится а утром вы уже готовите ну что поехали дальше продолжаем сейчас это месиво я выливаю в чашу мультиварки так. теперь что я еще буду добавлять Буду добавлять еще плавленный сырок со вкусом грибов и йогурт без всяких добавок, в нашем случае яготинские Все это перемешаю. Так, секундочку. Вот так вот порезала сырок, довольно-таки крупно, он расплавится. Теперь открываю йогурт. И, наверное, половину я туда добавлю содержимого йогурта. Йогурт не сильно жирный, 10%. процентов. Здесь вес его 300 грамм. И вот половину из него я добавлю, то есть 150 грамм. Вот я его открыла. Эти йогурты хороши тем что они без всяких добавок и можно заправлять ними какие сладкие допустим десерты да? до добавить туда какие-то ягоды варенье или заправлять салаты что очень прикольно вот смотрите друзья половину я высыпала в мультиварку это сейчас я все размешаю Поставлю на тушение. И все. И оно будет себе там тушиться. Через какое-то время, через минут 10, подойду еще раз, размешаю, чтобы оно все там хорошенько подружилось у нас. Всё, и будет тушиться. И это все я отправляю уже готовиться. Вот, мультиварка у нас самая обыкновенная. Выбираем программу на тушение. Где ты? 40 минут. И нажимаю старт. Самая обыкновенная уже потрёпанная у нас мультиварка. Закрываю. А, уже такая. И все, через 10 минут я подойду перемешать. Посмотреть, как тут дела. Что в итоге у нас получилось. Конечно, не совсем это блюдо выглядит так, как мы пробовали его. Но надеемся, что на вкус оно будет вкусно. Вот. Еще у нас жарится вкусная картошечка. там. Теперь надо снимать пробу. Выглядит в тарелке. На вкус оно очень даже неплохое. Мягкое получилось мясо. Что у нас? Индюшатина мягкая получилось, вкусненькая. Есть такой сметанный, йогуртный привкус интересный. И вот этот сырок плавленый, грибной, тоже придает такой пикантный вкус этому блюду. Ну, в принципе... Если вы такой гурман, как и я, можете пробовать. блюдо довольно-таки вкусные, интересные, для разнообразия можно пробовать. Но по традициям, если вам понравилось, ставьте лайки и пишите комментарии. Экспериментируете ли вы тоже с едой? И делитесь также своими рецептами. Все, всем всего наилучшего, приятного аппетита, пока-пока!